Российский инвестиционный форум – самая масштабная площадка для деловых переговоров и заключения соглашений. Полсотни регионов и около 15 крупных компаний представили свои перспективные проекты. Одни здесь находят инвесторов для реализации задуманных идей. Другие же, наоборот, ищут площадки для выгодного капиталовложения. В этом году э, наш стенд – содержит очень такую эффектную мультимедийную презентацию, где представлен промышленный потенциал, где представлен инвестиционный потенциал и, естественно, уделено место туризму. Что касается м, проектов, мы э, здесь показываем, э, на наш взгляд, такую историю успеха. Э, в Нижневартовске, кстати, у вас э, в конце прошлого года был открыт э, экотехнопарк, Яшел-парк Сибирь. Здесь тоже представлен макет этого парка очень большие перспективы у компании. Она уже вложила в проект более 300 миллионов рублей. Первая очередь промышленного объекта Яшел Парк Сибирь запущена в декабре прошлого года. Площадка специализируется на переработке металлосодержащих отходов, производстве строительной продукции и материалов из вторичных ресурсов. Эко-технопарк, территория которого более 10 гектар, позволит значительно повысить уровень вовлечения промышленных отходов в хозяйственный оборот и формирование объектов сырья для различных от отраслей региона. Технология утилизации промышленных отходов экологически безопасна. Это подтвердила государственная экспертиза. Для этих целей используется производственная линия. Она состоит из запатентованных очистных машин, которые механически очищают трубы как внутри, так и снаружи. Интерес к предприятию во время выставки проявили главы других территорий и руководители крупных нефтяных компаний. Обратили свое внимание и в Министерстве природных ресурсов и экологии России. Не исключено, что ведомство будет сопровождать дальнейшие развития проекта. Для детей вот этот, из этой крошки можно делать любые изделия, которые тоже в той же школе можно применяться. я и говорю чистая, вам, что чисто. А прессформа да? вообще там не сложная производится и дети будут видеть, как прямо из отхода можно получать уже деталь. Ну, за ну да, и проекты, это... которые те конечно. Студию будет там... уже развивать. Кстати, тема топливно-энергетического комплекса стала одной из ключевых во время работы форума. Эксперты обсудили перспективы этой сферы. Губернатор Югры Наталья Комарова во время дискуссии отметила, что нефтяным компаниям помощь оказывается различная. Причем как со стороны правительства округа, так и властями муниципалитетов. Специальные налоговые режимы, то есть режимы, которые... Э, это не льготы, а режимы, которые учитывают текущее состояние дел в отрасли. Это крайне необходимая вещь, это должно быть в государственной политике предусмотрено, и э, мы должны от этого... Э, получать эффекты от такого подхода еще и потому, что э, в этом случае мы стимулируем развитие других отраслей. И если мы говорим о регионах, которые располагают э, ресурсами как э, потенциалом сырьевым потенциалом, то мы должны говорить и о привлечении инвестиций, переработку этих, э, э, этого сырья э, или что наиболее ну, привлекательно на территории этих регионов или какое-то межрегиональное э, сотрудничество в этом отношении. Экспорт наших специалистов. Вот сегодня говоря о развитии ТЭКа, мы не должны забывать, что тек прежде всего это не, не нефть а прежде всего человеческий потенциал. Потенциал профессионалов, которые наработали очень серьезные компетенции. И когда наши компании, это уже практика показывает, выходят на другие территории мира, они ничем не наступают, иногда у многих даже больше. Поэтому я убежден, будущее за кругами по воде, как я их называю, за, конечно же, глубокой переработкой, за георисификацией нефтегазового комплекса. О том, что люди – это главное в любой отрасли, говорилось на протяжении всего российского инвестиционного форума. Большинство стендов компаний посвящено улучшению городского пространства. Минстрой России представил коробочное решение для сферы ЖКХ. Умная система, которая уже внедрена в ряде городов страны, позволяет гражданам и компаниям экономить денежные средства и энергоресурсы. Энергосервис, который идет уличное освещение, типовые пункты на социальных объектах, которые есть. Это энергобаланс конкретного дома, когда за счет датчиков, счетчиков потребления энергоресурсов каждого, э, в каждом домохозяйстве собирается энергобаланс по дому, смотрится разница между УДНом и индивидуальным потреблением в режиме онлайн, собирается разница, получается энергобаланс. Далее это весь живой фонд, далее это ресурсники, это битовики, соединяются, соединяется соединяют, энергобаланс города. Сразу разница между потерями, субсидиями, прямой эффект. В течение времени совершенно спокойно собираются подвес модели. Стать первым умным городом в Югре Нижневартовск уже стремится. Пилотной площадкой стал один из домов по улице Ленина. Установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний Минстрой РФ предлагает сделать обязательной уже в 2019 году, но только в новых домах и домах, в которых проводится плановый капитальный ремонт. Для этого во втором квартале 2019 года будут внесены соответствующие изменения в законодательстве. России Не исключено, что умные технологии будут применены и в школах, строительство которых начнется в следующем году. Соответствующее соглашение с инвесторами заключили главы Нижневартовской и Сургута. Возводить образовательные учреждения будут в рамках концессии. Документ подразумевает жесткие сроки – год на проектирование, два на строительство и пять лет на эксплуатацию. Заходит консессионер, который после строительства еще эксплуатирует данное. Сведения. Это важно для того, чтобы качество этой стройки соответствовало говорить, высшим стандартам, потому что ему, этому человеку, придется эксплуатировать в следующие годы после того, как ввода этого объекта. Банки, если говорить про банки, они заинтересованы в том, чтобы давать там, деньги в понятном субъекте, в понятном муниципалитете, с понятным строителем. С их точки зрения все понятно, и, и, и, и, и, и длинные деньги, они в концессионные проекты, в проекты ГЧП давать готовы сегодня там не только в сфере социальной инфраструктуры. А строители, соответственно, и социально ответственные компании, они там, готовы точно так же в долгую участвовать в этих проектах, строить их и дальше эксплуатировать, получая доход на протяжении всей всего срока. Нижнеуартовские школы будут возводить в квартале 25 и 9 А микрорайоне. Каждая рассчитана на 1125 мест. Инвесторы на реализацию этих соглашений направят более 4 миллиардов рублей. О том, какими будут эти школы, что в себя будут включать, говорить еще рано. Стадия проектирования впереди. Однако партнеры администрации города обещают, что будут учитывать в том числе и место расположения будущих образовательных центров, а также проживающих рядом детей для организации их внеурочной деятельности сто процентов это будет очень интересный с точки зрения архитектуры проект, необычный, я думаю, таких зданий еще в Нижневартовске не было. Мы знаем точно, что школа будет с бассейном и будет вмещать в себя 1125 человек. То, что касается концессий, для нас это абсолютно ясный продукт и абсолютно понятная реализация этих проектов. Вот. Потому что мы на сегодняшний ну, достаточно э, далеко продвинулись в компетенциях, в этом отношении. И мы э, значит, и финансовую часть, и юридическую часть, и э, производственную, собственно говоря, мы как бы понимаем, видим и э, реализуем. В перспективе мы сегодня все-таки вот э, с руководителями э, разговаривали по поводу того, что мы запускаем проект э, по строительству дороги в старую часть города. И мы должны, наша задача в этом году подписать контракт и выйти на строительство. Эту дорогу, которую ждут наши горожане, уже давно ждут, и она разгрузит улицу Лопарева и даст возможность качественно и комфортно проезжать в старую часть города, и дает развитие всей территории, которая будет параллельно идти. Концессионное соглашение ⁇ это действительно э, способ решить вот те социальные, может быть, вопросы. Нельзя все объекты построить в рамках концессии. То, что, как правило, все-таки отложное обязательство, это идет за счет концессии, все-таки удорожания проекта. Но сегодня за отсутствием бюджетных средств такой механизм возможен. Фантамасийский автономный округ Югра не один из первых, а первый в России приступил к реализации конституционных соглашений, это уже определенный прорыв. Многие другие муниципальные образования спрашивают, а как вы это делаете. И мы делимся охотным опытом, и даже с Москвой тоже. В рамках концессионного соглашения планируется и строительство спортивного комплекса. Об этом сотрудники администрации Нижневартовска рассказали представителям Минспорта России. Масштабное учреждение под крышей своей будет объединять различные секции, среди которых и рукопашный бой, самбо, вольная и греко-римская борьба и другие. Идею в федеральном ведомстве поддерживают, но рекомендуют подумать на тему, как сократить бюджетные расходы на дальнейшее содержание объекта когда мы создаем объект, смотрим как он будет работать, функционирует, построить модель, какие услуги, какие виды деятельности на нем возможны с точки зрения бизнеса без участия государства вообще. Для строительства спорткомплекса еще предстоит найти инвестора, а вот созданием на территории Нижневартовска оздоровительного центра уже заинтересовалась частная компания. Центры здоровья и отдыха включают в себя бассейны с целебной водой, грязевые ванны и другие процедуры, помогающие организму. При этом комплекс функционирует круглогодично, а стоимость Услуг, например, в других регионах не превышает 300 рублей за час. У нас продано 56 насыщих по стране, причем 32 штуки в Москве и Московской области. На мой взгляд, конечно, может быть, но тема очень интересная. Расценки, которые называются, они такие... Рассмотреть вопрос о создании такого центра власти Нижневартовска готовы. Сейчас ведется работа по созданию концепции пространственного развития города, которая потребует изменения генерального плана. На этой стадии возможно предусмотреть земельный участок под строительство объекта. Дальнейшее обсуждение о реализации проекта решено продолжить уже в рабочем порядке, как это происходит с представителями Республики Крым. Нижневартовские Евпатория продолжают свое сотрудничество и взаимовыгодное партнерство. В прошлом году в этой курортной зоне отдохнули 200 юных вартовчан. Предстоящим летом администрация Нижневартовска планирует приобрести 300 путевок в детские здоровительные лагеря республики. Спасибо. Мы побратимы с Епаторием, да, с Олесей да. Викторой дружим, приезжаем, мы частые гости. Вообще, нам мы серия, не нуждаемся в активном отдыхе, поэтому очень рады, что вы там устраиваете это пространство. Нет, Наталья Лавриевна, спасибо огромное. И вам спасибо. То есть, чем сможем помочь, пожалуйста, давайте Конечно. любые проекты, какие реализовывать, если... Крыму и просто на отдых приезжайте вот, вот Обязательно. Обязательно у нас есть проект, мы предприниматели с собой возим, угу. намечаем, вот где-то весной угу. мы опять приехать, угу. посмотреть там какие-то проекты. Предпринимательское сообщество Югры и Нижневартовска в частности в прошлом году уже совершили деловой визит в Крым. Сотрудничество субъектов продолжается. У бизнес сообщества перспективы выходить со своими товарами и услугами на территории других регионов России. Презентационная выставка по Югру на вкус нашла отклик у посетителей выставки российского инвестиционного форума. Гости отведали колбасу из оленины, конфеты из кедрового ореха, мармелад из брусники и другие деликатесы. Представители торговых компаний намерены заключить контракты с югорскими товаропроизводителями, в том числе и нижневартовскими, на поставку продукции. Это станет стимулом для развития местных предприятий. Российский инвестиционный форум завершился, но его итоги еще предстоит подвести. По словам главы Нижневартовского Василия Тихонова, югурская делегация поработала продуктивно. Представители региональной власти в общей сложности подписали около 15 соглашений, которые должны внести существенный вклад в развитие региона и улучшение качества жизни его жителей. Ольга Баскакова, Андрей Герасин, Эльдар Ибрагимов, телеканал Самотлор.